Парапан, под солнцем полящим Колхозное поле Советской земли Поспела пшеница Колосьем звенящим Поля цветные Советской страны Пшеница и том крестьянского рода Сезон Хлебороба уже настает, и хлеб наш насущный он также от Бога. Бог всеми любит, всем милость дает, ах, русская Бога, Ах, русское поле, родимое поле Крестьянской судьбы А сколько страданий и счастье и горе Пришлось пережить тебе годы войны Ах, русское поле, ах, русское поле Родимое Мое поле крестьянской супы, а сколько страданий и в счастье, и в горе пришлось пережить тебе годы войны, Судьба Ливорома, Она без упреков, как только поспеет жениться и рожь. Опять комбайнеры, все с верой в Бога, Крестьянский характер ничем не пропьешь. а русском я понял, сладичка замолвлю, Как много пришлось полюшка пережить. Хоть летом и осенью, Тебе и зимой досталась обид Ах, русское поле, ах, русское поле Родимое поле крестьянской сны А сколько страданий и счастья, и гори пришлось Берегу тебе годы войны. Ах, русское поле, Ах, русское поле, Родимое поле Крестьянской судьбы. А сколько страданий И счастье, и горе Пришлось. Берегу тебе годы войны.